Здравствуйте, у меня здесь занимается внук по системе Мещеряковой, первый год, внук Роман Крачук. Мы занимаемся здесь первый год, мы до этого учились английскому языку в другой школе, на других курсах. Про эти курсы я узнала случайно из интернета, мне они показались очень интересными, живыми, потому что мы учились год, и он знал... Ну, как нам говорили, около 500 слов, но разрозненно. Эти курсы мне нравятся тем, что язык получился у него живой. Он и может оперировать этими словами. Он может их складывать, он может выразить свою мысль. Он может просто иногда идем по улице, он мне рассказывает про погоду на английском языке. Очень много вопросов задает на английском языке дома. И язык получается такой вот активный. И мне понравилось, как вот они занимаются четыре месяца, прозанимались. И сейчас это открытое занятие. на открытом занятии видно, что дети прямо э, знают английский язык. Вот на их уровне они э, очень хорошо понимают речь преподавателя. преподаватель разговаривает с ними только на английском языке и при этом они очень активно отвечают ему на какие-то вопросы, то, что вот задают по-английски. И мне нравится, что есть такая система «закрыли русские эротики», значит, разговариваем только на английском языке. Такое полное погружение. Потом, мне кажется, очень большим плюсом является то, что Система предполагает ежедневное прослушивание, вот такое погружение в английский язык, потому что родители зачастую не владеют английским языком, а здесь получается, как будто он вот в этом языке находится в течение дня. Мне все очень нравится, и мы будем ходить сюда еще на следующие курсы.